Для того, чтобы построить вот такие подпорные стены, вот как мы сейчас в данный момент делаем, необходимо разрушить старые стены, подпорные стены, убрать все камни. Вот посмотрите, мы их убрали туда, на свободную платформу. И потом с вот этих камней, которые убираем, смотрите, какие они кривые, разные такие непонятные, Нужно обработать, чтобы сделать красивую подпорную стену. Вот этой кайлом и лопатой все выгребаем, все чистим. И потом уже делаем вот такие подпорные стены. Каждый камушек прочувствован мастером. То есть мастер обрабатывает каждый камушек, мастер кладет их, чистит. И потом уже смотрим мы, прохожие или просто хозяева. Вот так мы работаем. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне.